Друзья, привет! С вами компания Руфер Нахожусь на очередном нашем объекте Выполняем работы по монтажу фасада Уже фасад мы закончили И приступаем в настоящее время к установке отливов И хочу с вами поделиться одним нюансом Отлив у нас сформирован ну, вот в этой части, понятно, мы делаем отгиб. Здесь он у нас потом закроется отделочным материалом. И возникает вопрос по вот этому вот участку. Самый оптимальный вариант, чтобы у нас вот это место закрыть, перекрыть, это выполнить вот такой вот отгиб. На данном объекте рез мы выполнили. Вот по этой части, соответственно, сделали подворот И завернули уже непосредственно вот этот вот элемент вниз И вот здесь вот хапами его поджали Таким вот образом он у нас зафиксировался Каких-либо саморезов, клепок в это место добавлять не нужно Плюс дополнительно он еще оконным наличником Вот в этом месте у нас немного подожмется А так все очень плотно Все выполнена аккуратно и вот эта вот сторона у нас получается закрытый каких-либо зазоров нет вот здесь вот хапами еще не поджали сейчас приподниму и покажу заготовку вот таким вот образом делается гиб по линии делается вот в этой части гиб и в нижней части тоже она у нас подгибается Потом вставляем И уже в нижней части, вот здесь вот Мы ее поджимаем хапами Процедура достаточно простая Но в таком исполнении отлив смотрится, на наш взгляд, более эффектно Сейчас покажу вам, какие бывают наиболее распространенные варианты формирования вот этого вот гиба друзья подготовил вот такой вот большой отлив у нас для того чтобы продемонстрировать еще один способ но ну, с этой стороны делается традиционный отгиб закрывается он уже отделочным материалом ну и, и вот эта сторона у нас тоже получается закрытая отличие от первого способа рез выполняется по верхней части здесь сейчас раскрою выполняется вот такая вот заготовка и в этом месте делается гиб так вот он выглядит с обратной стороны еще покажу два способа вот такой вот способ делается гиб, только чтобы здесь не было видно реза, делается вот такой вот хлястик, вот так вот он выглядит. И еще один способ, когда у нас гиб формируется-доводится до конца отлива оконного, вот так вот это выглядит у нас с этой стороны. И здесь металл заворачивается в обратную сторону, чтобы здесь у нас был везде крашенный металл и не было никаких резов. Тоже рабочий способ, но более трудоемкий. Вот, когда выполнял, немножко поцарапал. Здесь металл, лучше подкладывать ткань. Какие еще нюансы есть, с которыми сталкиваемся? Лаконного профиля вот здесь в нижней части есть паз, куда у нас должна заходить вот эта вот часть собственно в него и потом крепим с помощью самореза вот здесь вот показан пример выполнения у нас конвертный такой вот способ никаких резов нету просто закрутили в конверт а здесь вот показан способ более простой, когда выполняется рез и делается вот такой вот подгиб. Тот и тот способ абсолютно герметичен, потому что у нас отлив устанавливается под уклоном. И сюда затекать вода не будет. Она будет стекать у нас с этого места. Но с чем мы столкнемся? Когда будем вставлять в оконный профиль, в любом случае, вот здесь вот нам нужно будет срезать металл, иначе у нас профиль не зайдет. Поэтому, скажу честно, заморачиваться с конвертом смысла нет. Здесь вот в любом случае мы вынуждены будем сделать рез, чтобы вставить отлив в оконный профиль. Вот такие вот нюансы. Такие вот существуют достаточно простые способы чтобы улучшить эстетику оконного отлива. Всем пока!